Раньше было веселее. Раньше ты был положе. И глупее. Но ну, ты все такой же быстрый. Медленный, перекрымчатый дождь быть. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. хватку не спасибо рад тебя видеть Спайк давно не виделись давно но сопли размазывать не будем идем Покажу кое-чего. Куда идем? Увидишь? Невероятно. Что именно? Ха, большинство пилигримов не протянет в дороге и двух-трех лет. А ты по свету уже четыре года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. <свист> Точно. Без шуток. Мне б твою энергию слышал чего джейн а, после нового парижа ничего каким путем шел? через Бейнс или гэри смотри Эйден, здесь улей полный меда мы же не упустим такую возможность да а, Не в жизнь Смотрись. если повезет сможем найти ромашку <плес> Испытываешь мое терпение? Что с тобой? Ты будто первый раз это делаешь. Мы уже сто лет знакомы, но не поторопишься, буду ругаться. Что с тобой? Ты будто первый раз это делаешь.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 Шустрей. Почти пришли. Ну вот, заходи. Я попробую открыть, а ты поищи другой ключ. Хватай все полез, Ага. Пусто. Здесь ничего. Крыса. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку. Начинаешь о ком-то беспокоиться. Пора валить. К этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. И это называли искусством? Каким на вкус было вино раньше? Who do хм, Что-то знакомое. Нет, галяк.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 Она была классной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 Подарок? Скорее дар небес Нашел рядом с телом прошлого владельца Надеюсь, тебе от нее будет больше порогов Держи Выдохлась Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай Кто знал, что конец мира может быть тихим? А, пока не наступит ночь верно Жаль краин этого не видит кто неважно Я выследил того парня. Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уебка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Ха. Мы пьем пиво. Думал дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. О, у меня есть просьба.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 Кусаки. Еще чуть-чуть. темно. Пора найти пристанище на ночь. Вряд ли найду что-то получше. Радиостанция должна быть где-то здесь. станция. Надо запустить генератор. Не работает. Нужно ее запитать. Фу. это что за хрень Шмейден. Мы убегаем, или как? Что, сейчас? Нет, когда состаримся Сейчас, Эдди Нам нужны припасы ну, Все готово Так тихо Где же все? Может, все умерли? Ты, ты дура Пошли Живо Все хорошо. Жди здесь. Хорошего не выйдет. Привел 12 346. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно! Я с тобой. Ты в безопасности. Я знаю. Слушай меня! Если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Эй, нет! нет, нет! Мия! Эй, да! Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой! Закрой глаза. связаться с тем, о ком говорил Спайк. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140-200 мегагерц. Прием, Эйден. Да, я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал.